Всем привет! Я рад приветствовать вас в сервисе PureVPN от компании PureNet. PureVPN – это самый быстрый, самый безопасный и самый доходный VPN-сервис на территории России. Вы можете не переживать за утерю своих личных данных, логинов и паролей, как это может происходить в случае, если вы используете бесплатные VPN. Помимо этого вас удивит скорость, с которой вы будете серфить по нужным вам сайтам или пользоваться любимыми социальными сетями, а также PureVPN отдает до 75% от своей стоимости на вознаграждение за рекомендацию нашего сервиса. Вы не ослышались, если вы а, порекомендуете сервис PureVPN своим друзьям, то от 3 долларов его ежемесячной стоимости вы будете зарабатывать 2 доллара за каждую рекомендацию. Таким образом, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей и зарабатывай 200 долларов от того, что они пользуются приятным, комфортным и безопасным сервисом. Что ж, добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее, разбирайтесь в информации, пользуйтесь нашими сервисами, погружайтесь в экосистему PureNet и шаг в будущее. Это действительно просто.